ребят, всем привет! Думаю, многие из вас слышали о таком термине или понятии, как майнить розетку. Но немногие из вас представляют, ну точнее, понимают о том, что должно произойти, либо насколько все должно измениться, чтобы это самое состояние наступило. Так вот, майнить розетку для тех, кто не понимает, о чем речь идет в принципе, это состояние, когда доходность с майнинг-оборудования в месяц сопоставимо с затратом на его обслуживание, то есть затратом на электроэнергию. Есть несколько факторов, которые могут привести к такому так сказать, судному дню. Первое, это изменение тарифа на электроэнергию. Второе, это снижение доходности, ну, там, снижение курсов, снижение доходности и в итоге опять-таки выход на э, точку, ну так сказать, на нулевую точку или точку неокупаемости. Так вот, Рассмотрим сейчас первый пример, это изменение тарифа. Итак, есть некоторые люди, назовем их так условно счастливчиками, которые имеют нулевой тариф на электроэнергию в силу каких-то определенных жизненных обстоятельств. А у таких людей, разумеется, ситуация самая выгодная, скажем так, потому что нет никаких затрат, есть просто оборудование, есть затраты на покупку оборудования и есть доходность в месяц. Я немножко модернизировал свою табличку, теперь здесь учтены затраты и на электроэнергию, а то многие возмущались, что я не учитываю этот фактор, и есть сроки окупаемости как по дням, кому легче днями считать, и также месяцами, кому проще месяцами. Uh, у нас есть доходность по uh, одной единице мощности. Возьмем две классические монетки, это эфир и зекэш. То есть uh, мы имеем uh, доходность с одного мегахэша мощности uh, 2 рубля 62 копейки. Это чистыми уже. Uh, ну, точнее, это вот при курсе продажи 245 тысяч рублей за один биткоин. Uh, и один, uh, одна единица мощности один мегахэш нам дает uh, вот такую вот сумму, сколько там получается в сутки, 10 тысяч, да, получается, Сатоши, или 1070, ну, неважно, в общем, 0, 4, 0, 107 Сатошиков мы получаем за один день. А если мы переведем а, эти значения, умножим на курс, мы получаем доходность в рублях, а, то есть 2 рубля 62 копейки за одну единицу мощности по эфиру, либо 20 копеек за один соулс по Так вот, рассмотрим на примере самых быстро окупаемых карт, ну и ферм в принципе, это на 1063 гиговых, при цене за карту 14 тысяч рублей. Полный срок окупаемости при нулевом тарифе составляет 307 дней, либо 10 месяцев. Что может измениться? Например, может быть другой тариф. Возьмем тариф, например, 3 рубля, и посмотрим, как меняется ситуация. Если у нас тариф 3 рубля за электроэнергию, в таком случае при потреблении 600 ватт, 1300 рублей уходит на электроэнергию, и срок окупаемости, разумеется, увеличивается. Увеличивается он почти на полтора месяца. Вот, и становится 11,4 месяцев, либо 247 дней. А если тариф у нас, например, 5 рублей 50 копеек, в таком случае срок окупаемости увеличивается уже почти на 3 месяца. А так как 2400 идет на электроэнергию, остальное у нас это... Доходность, и чистая, ну, доходность минус электроэнергии у нас получается в месяц чистыми. Мы получаем порядка 9000 вот с такой фермы при текущем курсе. А, давайте быстренько посмотрим, какой нам нужен тариф, чтобы мы вышли в абсолютный ноль. То есть, чтобы у нас ферма не окупилась никогда, чтобы затраты на электроэнергию превышали доходность от фермы. Итак, ну я в принципе знаю значение, но покажу вам так для примера. Если мы возьмем 15 рублей... В таком случае мы получим срок окупаемости 2 года, 24 месяца, полный срок окупаемости. 6600 будут затраты на электроэнергию, и еще 5000 будет оставаться чистыми. Вот, а если мы возьмем тариф 20 рублей, то у нас срок окупаемости, срок окупаемости составит 42 месяца. Это тоже достаточно много, ну в смысле это очень много, и это уже скорее всего будет невыгодно, но при условии, что оборудование есть в наличии, даже при таком тарифе можно получать 2700 рублей в месяц. Да, разумеется, это ни о чем при таких затратах, но все-таки. И чтобы мы вышли полностью, давайте попробуем 25 рублей, 217 месяцев полный срок окупаемости, либо 6630 дней а при тарифе 25 рублей и при текущем курсе биткоина, при текущей, так сказать, доходности. Uh, это все еще не отрицательное значение, то есть 500 рублей в месяц ферма будет приносить. Давайте попробуем 26, uh, все равно 94 рубля у нас остается, и 26, вот, и 26 рублей 50 копеек за 1 киловатт uh, сделает ферму полностью неокупаемой, то есть даже неинтересной в процессе, то есть не то, чтобы выходить на какую-либо какую частичную окупаемость, а затраты на электроэнергию 11 600 рублей uh, за 600 ватт, ну, в час, как говорится, мощности Нам дадут отрицательную доходность То есть тариф 26.50 полностью уничтожит майнинг под ноль вот. Ну, при текущих ценах, разумеется При текущей доходности, при текущих курсах Вот, теперь мы убираем тариф нулевой Вот, и посмотрим следующий фактор Который нам может также сделать отрицательный срок окупаемости Сейчас, наверное, вот так вот закроем Итак, у нас есть доходность, у нас при текущем курсе продажи биткоина, при текущих мощностях, при текущей сложности, с одной карты уровня 1060, получается 63 рубля. Это как бы чистыми, ну, при условии, что у нас нет затрат на электроэнергию. Что может измениться? Им, А, и мы видим, что у нас доходность идет 2 рубля 62 копейки с одного мегахэша мощности. И карта при условии, у нас нам попался Samsung, у нас 24 мегахэша есть, и мы получаем свои 63 рубля. Итак, попробуем снизить доходность... Например, в два раза. 0,50. То есть, будем, теперь мы условно получаем 1 рубль 23 копейки. Доходность составляет 29 рублей. И срок окупаемости при нулевом тарифе у нас 21 месяц. Снижаем еще в два раза. Получаем 61 копейку с одного мегахэша. Это 15 рублей в день. И срок окупаемости у нас 43 дня. Но по-прежнему мы в плюсе, поскольку мы не платим за электроэнергию. Снизим еще немножко тариф. В смысле, точнее, доходность. Остается у нас 37 копеек. И все равно при 37 копейках с одного мегахэша мы получаем 9 рублей... И мы все равно еще остаемся, ну, как бы, условно в плюсе. У нас срок окупаемости становится просто конский, но мы технически все равно остаемся в плюсе. И, в принципе, такое, такая картина, если мы ничего не платим за электроэнергию, то мы, а, так или иначе, несмотря на затраты на покупку оборудования, ну, точнее, вот, на стоимость фермы, а, если мы не платим за электроэнергию, то технически мы, ну, по-моему, в минус вообще не можем уйти, если я ничего не путаю. 0,1. То есть мы даже при 2 копейки в день получая с одного меха-хэша, мы все равно не можем уйти в отрицательную в отрицательный срок окупаемости. Да, у нас ферма будет приносить 100 рублей в месяц. Это понятное дело, что это невыгодно, то есть 1 рубль в день. И все равно, и все равно мы имеем какую-то чистую ну какую-то чистую прибыль. Хотя, разумеется, в таком случае надо просто брать, продавать оборудование, ну, поскольку оно 100 рублей в день, то есть рубль, в карты, рубль с одной карты в день, это как бы ни о чем. Но, допустим, сейчас мы вернемся обратно на, на рубль 23. Нет, вернем сейчас вот так вот на 107, на текущую. И у нас есть, допустим, какой-нибудь тариф, например, там 3.75. То есть, когда у нас затраты в любом случае есть. Затраты на электроэнергию у нас присутствуют. А давайте теперь посмотрим, какая у нас должна быть. Итак, при 62 копейках мы имеем окупаемость 12 месяцев. То есть, ну, менее 12 месяцев, в принципе, неплохо. А, допустим, доходы снизились. Вот Доходность сильно упала И мы получаем уже не 60 рублей, а 29 рублей с карты В таком случае срок окупаемости полный с учетом электроэнергии У нас составляет 31 месяц То есть примерно сопоставимо со сроком гарантии на оборудование То есть такая доходность 30 рублей с одной карты Она уже является не особо интересной для того, чтобы этим заниматься Ну либо по крайней мере для того, чтобы покупать оборудование Если будет вот такая вот доходность То есть 30 рублей с карты Сейчас уже надо, Скоро ролик уже заканчивается Буквально еще пару минут Давайте все-таки найдем точку отрицательной э, Окупаемости Уменьшаем еще в два раза 0, э, нет, так, 25 а если у нас 61 копейка С одного меха хэша или 15 рублей в день с карты Мы получаем 111, лиц, э, дней, 111 месяцев Срок окупаемости Или 1000 рублей вместе с чистыми а Все равно мы в плюсе И давайте попробуем так, 15 уже. Да. Если у нас карта будет приносить 9 рублей в день, в таком случае наш доход чистыми будет, ну, отрицательным. Потому что затраты на электроэнергию, 1600 рублей, они будут превышать доход от фермы. То есть и 33 рубля мы должны будем еще доплатить со своего кармана. Вот такая вот сумма. Вот такая вот доходность в день. То есть 9 рублей в день э, с карты э, Должна быть, чтобы мы начали именно майнить розетку А все, что больше, все, что больше Это технический плюсовой майнинг Разумеется, он будет неинтересен, невыгодным уже и на более ранних этапах Но все-таки, все-таки, э, чтобы говорить, что кто-то начал майнить розетку Доход с карты уровня 10.63 го Должен быть при текущем курсе, так сказать Ну, при текущем курсе продажи биткоина Должен составлять 9 рублей даже если он будет составлять 10 рублей, а в таком случае, ну, не знаю, 16, вот, мы все мы еще в плюсе. даже, да, даже там, ну, там 9 рублей, ну там с копейками получается, вот, мы как бы в плюсе даже вот при 39 копейках за один мегахэш, мы все равно остаемся в плюсе, потому что 75 рублей мы еще получаем, и значит мы розетку не майнем, у нас есть чистая прибыль. Вот такие вот дела такое видео, надеюсь, теперь вопрос, что такое майнить розетку, когда это наступит и при каких возможных условиях это может случиться, он будет закрыт, если видео было для вас полезным, то вы знаете, что делать, пишите, жмите, делитесь, а я побежал работать, меня уже ждут, всем хорошего настроения, скорейшей окупаемости, никогда не познать майнинга розетки, ну, по крайней мере, отрицательного для себя, вот, всем пока.